Буду также отвечать параллельно на ваши вопросы, но сегодня у нас будет такое теоретическое занятие. Мы с вами рассмотрим вообще, какие существуют вокальные приемы. Я расскажу о том, как делать эти вокальные приемы, о базовых принципах, о технике выполнения каждого вокального приема. Всем, кто подключается, большой привет! И я покажу вам важность и значимость именно тех приемов, которые я считаю ну, вот такими самыми нужными для вокалиста, без которых, ну вот, действительно не обойтись. Да? Также расскажу, если, допустим, у вас какой-то прием не получается, каким его можно действительно заменить без потери качества песни. В общем, будет очень интересно. И сегодня у нас такая теория, потому что я знаю, что Абсолютно не все разбираются в вокальных приемах, не знают, может быть, даже, что это такое. Не отличают вокальные приемы от украшений. Поэтому этот эфир преимущественно для новичков. И на следующей нашей встрече, в следующем эфире, мы уже будем слушать конкретные песни. Сегодня теория в большей степени будет. Будем слушать конкретные песни и их разбирать. Поэтому ваша задача будет подготовить к следующему уроку для меня песни, которые вам интересны, которые вы хотите, чтобы я разобрала. И именно эти песни я и буду разбирать для вас. Будем смотреть, какие там вокальные приемы. И также мы посмотрим, что в большинстве песен используются одни и те же вокальные приемы. Ну, в общем, будет очень интересно. Еще раз скажу, меня зовут Анна Камлевская. Кто не знает, может быть, случайно попал на эфир, я ваш личный педагог по вокалу. И хочу начать этот эфир прям сразу с ответа на вопрос. Каждый ли может петь? Задают вопрос подписчик в YouTube. Я могу сказать так. Так, да, каждый человек в принципе может петь в том случае, если у вас ну, хотя бы более-менее нормальный музыкальный слух. Если вот слуха совсем нет, то вряд ли вы сможете научиться петь, потому что вы просто не будете попадать в ноты. Подробно о попадании нот я говорила на прошлом эфире. Вы можете посмотреть либо запись этого эфира, он у меня есть на YouTube-канале и в IGTV, в Instagram, либо также на YouTube-канале есть коротенькое видео вырезка из этого эфира. Эфира, конкретно про музыкальный слух. Значит, «Куда?» спрашивают «Отправлять песни на разбор». Ребят, можно отправить ВКонтакте в личных сообщениях, можно здесь в чате написать, либо, когда у нас закончится эфир, вы можете видео это сохранится, прогрузится. Вы можете в комментариях под этим видео писать. В комментариях, ну, как бы, точно ничего не потеряется. Поэтому это будет, в принципе, очень хороший вариант. Либо в личку ВКонтакте я буду все это собирать, просрочиться. Слушать, выбирать наиболее интересные песни, да, вот, э, которые будут э, раскрывать да, суть вообще вокальных приемов. Ну, не обещаю, что прям все разберу песни, которые вы отправите, но самые интересные будут разобраны. Как петь высокие песни? Я думаю, вы имеете в виду, как петь высокие ноты. Давайте это будет темой нашего эфира, ну, может быть, через эфир, потому что сейчас мы разберемся с основными вокальными приемами, и потом логично будет поговорить уже о высоких нотах. Но о высоких нотах могу сказать так перекликается с вокальными приемами, вам нужно освоить технику вокальных приемов на высоких нотах. А какие у нас приемы удобны? Микст и белтинг. Если мы говорим о регистре головы, то это, конечно же, фальцет. Вы осваиваете технику этих приемов, затем вы тянете по моей схеме диапазон в этих вокальных приемах, используя базовые принципы вокала. И вуаля, вы будете петь высокие ноты. То есть это, ну если очень коротко, конечно же, нужно говорить про это подробно. И подпишитесь на канал, следите за новостями. Сделаем отдельный эфир, ну уже в начале октября.